Ноги мыть, ноги мыть Нужно каждый день Ноги мыть, ноги мыть Даже если лень Чистые они теперь Но полотенца нет нигде А дальше? Быстро ими трусим Трусим, трусим, трусим Быстро ими трусим Высохнуты так А как насчет попы? Попу мыть, попу мыть Нужно каждый день Попу мыть даже если лень чистая она теперь Но полотенца нет нигде Быстро